Здравствуйте все, добрые зрители, доброго канала. Моя такая большая дружная семья. С вами волонтер бездомных животных и приюта твори творит добро Наталья. Данный ролик наш ролик о нашем бездомном, бездомном щеночке Ярике, которого сбил который какой-то нет человек и собака. Двое суток лежала, стекала кровью. Потом была найдена одной девушкой, и они обратились вовремя ко мне за помощью, так как. В, нашем, в наших клиниках сказали, что ампутировать. Ярику лапу хотели ампутировать, к сожалению, потому что у нас нет врачей-специалистов. Но через знакомых они обратились ко мне и попросили помочь. И когда я приехала, я скинулась сразу Николаю Николаевичу. Да, лапа была в ужасном состоянии, торчали сухожилия, кости, но... но... Николай Николаевич, наш чудо-доктор, наш любимый доктор Айболит, делает все возможное, чтобы лапа сохранилась, и она сохраняется. Но, но есть большое «но», у Ярика еще впереди две операции. Сейчас я обращаюсь к вам. Мы спасаем Ярика уже практически месяц. В тот день, когда был выпущен ролик о сборе средств на питание буквально на следующий день мне позвонили с клиники и сказали, что Наталья за Ярика аванс закончен. У него получилось 19 полных дней плюс 9 дней реанимации перевязки, анализы со... ну в общем все, все, все в совокупности 19 дней обошлись нам в 50 тысяч. И те денежки, которые вы присылали нам на питание к сожалению, мне пришлось не к сожалению, а простите за это слово ну, просто собираем на одно, и тут так вот резко нам звонят и говорят, что аванс закончен, и денежки, которые шли на питание, я отправила на Ярика. Еще 50 тысяч я отправила Ярику на лечение, на дальнейшее спасение лапы. Поэтому я сейчас обращаюсь, как всегда, к вам. Моя такая большая дружная семья. Если мы спасаем Ярика, да, мы лечим больных животных, вы видите, сколько у меня их, то я очень прошу вас помочь нам опять с финансами на питание. Все отчеты вы видите в этом ролике. Мои переводы вы видите в этом ролике. Если кто-то сомневается, можете позвонить в данную клинику и узнать о поступлениях на их счет. Но да, я еще... Нам почистили территорию, я платила трактор четыре тысячи. Мне привезли солому, я платила Ярика, ой, простите Клепу и Веню. Люди, много людей очень откликнулось. Спасибо вам большое, спасибо, да. Была собрана первый раз за все время моего существования на этом канале. Первый раз очень много людей, новых людей, новая наша большая семья откликнулись, помогли, и мы собрали благодаря вам. 93 тысячи, но, но, 50 тысяч оплачен Ярик, 20 тысяч внесено заклепу, 10 оплачен Веня, 3 тысячи это дорога бензин, чистка трактора 4,5 тысячи, доставка соломы, мне привезли солому, пока 15 тюков, на большее у меня нету средств, это 2,200, и остальные денежки пока вот, у нас идут на питание. И на питание у нас их осталось, но ни много, ни мало, очень мало. Простите меня, но так получилось, так получилось, что пришлось оплачивать Ярика, пришлось оплачивать всех больных собак. И если мы уже спасаем Ярику Лапу, тогда теперь давайте помогать. Я вновь прощаюсь к вам. Помогите нам с финансами на питание. Только от вас зависит жизнь пушистых и лохматых друзей. У нас сейчас крепкие сильные морозы, самое уязвимое место это бездомыши, которых я не бросаю, еще раз говорю, я не бросаю, мы ездим, их кормим. Спасибо моим волонтерам, Вите и Максиму, хочу еще этим сказать большое спасибо, поблагодарить их. Моя большая дружная семья, каждый по 100-200 рублей, и ребятам будет долгая с этой жизнью. Мы очень просим вас, не оставляйте нас, не бросайте. Вы это все, что у нас есть, вы... Наша большая дружная семья, наши собаки, это вы, моя большая семья, которая, которой только вы можете нам помочь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта Твори Добро, Наталья.